Всем привет! Поселок Токсова в Ленинградской области не просто так называют «маленькой Швейцарией». Бескрайние просторы, кусты и леса, живописные виды берега озера Хепо Ярви. Там не зря обосновался один из лучших друзей Путина – Борис Ротенберг. Для него, как и для самого Путина, Токсово – место знаковое. Именно сюда в юношеские годы они ездили на соревнования под дзюдо. Будучи подростком, Борис, наверное, и представить не мог, что эта красота окажется в его собственности. Но дружеские связи с Владимиром Путиным сделали Бориса Романовича настоящим хозяином земли и воды Токсовской. Все началось с того, что Борис Ротенберг взял и поставил ворота прямо в акватории озера Хепо-Ярви, закрыв для простых жителей Токсова доступ к воде. Согласно водному и земельному кодексам, это незаконно. И Алексей Навальный рассказывал об этом еще в октябре 2016 года. Тогда Фонд борьбы с коррупцией подал соответствующие жалобы, в которых требовал устранить нарушения. Вскоре после этого Комитет Государственного экологического надзора Ленинградской области признал незаконным захват территории бизнесменом, а природоохранная прокуратура направила иск во Всеволожский суд. Но ответчиком по делу оказался вовсе не Борис Ротенберг, а некто Наталья Волынская, руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Ротенберг фигурировал в деле лишь в качестве третьего лица. В СМИ это объяснили, что крупная государственная чиновница просто-напросто арендовала землю у олигарха. Подробности условий этой аренды нам неизвестны, но оценить масштабы вы можете своими глазами. Вот мы пролетаем над участком. Его площадь почти 13 тысяч квадратных метров, а среднерыночная цена около 136 миллионов рублей. А вот те самые исполинские ворота, перекрывающие доступ к воде всем местным жителям. Среди деревьев спрятался огромный дом, и мы бы с большим интересом посчитали его стоимость, если бы Ротенберг снова не нарушил закон и не забыл поставить его на кадастровый учет. Нет, это не старая съемка, и спустя два года ворота Ротенберга на озере хепа так и остались стоять на своем месте. Потому что 28 февраля 2017 года прокуратура отозвала свой иск по каким-то неведомым нам причинам. Но самое удивительное случилось позже. На следующий же день после отзыва иска дирекция Минкульта, которую возглавляет Наталья Волынская, объявляет грандиозный тендер на строительство новой сцены малого драматического театра Театра Европы в Санкт-Петербурге. Цена закупки более 2 миллиардов рублей. На участие в тендере по счастливому совпадению заявляется лишь одна компания ООО Трансеп Групп». И, конечно, принадлежит она Борису Ротенбергу. Цена ввиду отсутствия конкуренции не снижается ни на копейку. А Волынская при этом не только входит в комиссию по проведению закупки, но и лично подписывает контракт. И вот Волынская и Ротенберг фигурируют уже не как арендатор и арендодатель, а как стороны в двухмиллиардном государственном контракте. «Бизнес», — скажет Борис Романович, — «жулик и вор ответим мы». Потому что ничем иным, как взяткой, эту историю назвать нельзя. Есть все основания предполагать, что Ротенберг попросту дал Волынской взятку в виде недвижимости в Токсово и, скорее всего, обеспечил отзыв иска по делу о берегозахвате. А чиновница, в свою очередь, способствовала организации закупки таким образом, чтобы контракт не достался никому, кроме трансепгрупп. Групп. Теперь же Волынская пошла на повышение и недавно была назначена главой Росэкспертизы еще одной структуры Министерства культуры, только уже федерального масштаба. Но на этом приключения участков Токсово не закончились. На карте Росреестра мы заметили, что теперь земельный участок Ротенберга захватывает не просто часть, как это было в 2016 году, а всю акваторию залива. При этом никаких изменений в границах и площади участка в официальных выписках не произошло. Они видны лишь в сравнении кадастровых карт. Кстати, совсем недавно Борис Ротенберг построил себе новое имение. Как раз через дорогу от того дома, где расположилась Наталья Волынская. Стоимость участка и построек на нем оценивается в 175 миллионов рублей. Вероятно, и у него скоро появится свой арендатор из числа чиновников. Как только Ротенберг захочет заполучить очередной государственный контракт, не дело отставать от старшего брата. Год назад фонд борьбы с коррупцией отпраздновал 1 триллион рублей, доставшийся Аркадию Ротенбергу и его компании «Стройгазмонтаж» на господрядах. Такая вот история двойного жульничества. Мало того, что вопреки закону Борис Ротенберг приватизировал акваторию, так он еще и сдает ее в аренду в обмен на двухмиллиардные контракты на строительство. Все эти факты мы изложили в нашем обращении в прокуратуру и считаем, что все упомянутые граждане должны сидеть не в Токсовской вилле, а в менее комфортных условиях, например, на скамье подсудимых.